Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о гипсокартоне, о перекрестном утеплении и обшивке обшивкой гипсокартона. То есть мне очень много пишут и задают вопрос, все, не дождутся. Но у меня, к сожалению, как правило, когда начинается гипсокартон, у меня совершенно нет времени, и я планирую, ну да, да, вот сейчас, сейчас, сейчас, и все, и, короче говоря, увлекся, потом некогда и так далее. То есть сейчас хочу пояснить немножко. То есть пленку мы натягиваем. С внутренней стороны. И по ней уже прибиваем контрбрусок, в который вкладываем утепление. Про какие-то там фантазируют мостики холода и так далее. И про конденсат. Изучайте теплофизику. И все. Это дело инженеров. Не думайте, что вы умнее инженеров, если вы не разбираетесь в этом. Мостик холода будет и конденсироваться будет только в том случае, если будет теплый влажный воздух контактировать с холодным воздухом. А если 200 миллиметров утепления у вас, то утепление 200 миллиметров. Ребята, у меня дом, блин, с 63 -го года 100 миллиметров утепления. Вы тут, блин, про 200 говорите. У меня нет никакой нафиг там пленки. И так далее. То есть 200 миллиметров проморозить, мороз не проморозит. И точка росы, она будет совершенно в другом месте. Поэтому делается пленкой никаких проблем нет. Это сделано специально для того, чтобы электрики и так далее минимум могли нанести ущерба именно пароизоляционному слою. И все. Внутреннее утепление, там начинают фантазии включать, вот она пылит, как ты там будешь жить, потом вот пыль летит. Какая нафиг пыль, если тут гипсокартон? Вы поймите, что плитная обшивка. Лист гипсокартона, откуда оно нафиг будет пылить. Вы будете говорить сейчас, что из коробок там этих электрических и подрозетников, так посмотрите сначала, какие коробки мы ставим, какие подрозетники, не такие, как вы ставите. Это закрытые, которые фиксируются полностью изначально. И это правильное решение. Потому что в противном случае, как вот особенно девушки любят пылесос или что-то выдергивать из розетки вилку. Вилку просто за провод дергают, да, и у вас там 20 раз дернет вот, та коробка, которая врезана этими маленькими ушками держится за счет гипсокартона, она нафиг у вас и вылетит, и все. Но для монтажа одних и других это проще, а здесь люди подходят рационально и грамотно, поэтому эти вопросы, пожалуйста, вот больше не задавайте, и не фантазируйте, не надо. Гипсокартоном закрывается полностью, все шпаклюется, откуда там нафиг возьмется пыль, блин. Ни влаги, ни пыли у вас не будет. Если вы плохо сделали утепление, 200 мм, вот эти, и у вас там холод добирается, да, конечно, он кондонеснется. Но это же, блин, ошибка, это нарушение. То есть, поэтому не надо вот фантазировать в эту тему. Значит, что касаемо швов. У нас обрешетка ставится через 600 мм. Она ставится горизонтально. Соответственно, листы идут вертикально. Там есть много нюансов, это уже тонкости работы с гипсокартоном, как это сделать грамотно. Есть много людей, все вот у нас как бы делают, другие бригады, они делают там по-другому, я делаю так, кто-то еще как-то по-другому делает. То есть каждый делает по-своему. Но суть в том, что вертикальные швы проблем никаких не создают. Во-первых, вы же там не будете по ним... Как-то по стенкам вы нигде не ходите, вот не облыкаетесь, там, грубо говоря, по ним и так далее. То есть, если маляр нормально там на ленту вклеил, сделал все, то оно все нормально будет. Перегородки внутренние все идут вертикальные стойки. Только по наружным стенам идут горизонтально. Опять же, вата она все равно держит, она имеет упор. У нас есть э, разное вот отличие, еще хочу сразу ответить на вопрос. Сколько слоев, какой гипсокартон и так далее. То есть стандартно идет простой, обычный э, гипсокартон. Посмотрите там видео про межэтажное перекрытие, там есть маркировка его. Все. Это идет стандартный вариант. Он с волокном, но он такой мягкий, скажем. Один слой. По, э, скажем так, по, по желанию заказчика, кто готов заплатить за что. Он может, у нас есть варианты, встречаются. Жесткий гипсокартон, один слой. Бывает два простых слоя, двойной слой простого гипсокартона по наружным стенкам. Кто-то хочет двойной слой на перегородках, кто-то хочет два слоя крепкого. То есть вопрос финансов. То есть вот такого, что как мы делаем стандартно, нет такого. Стандарт само по себе, самое дешевое, если вот, если только... Так подходить к этому вопросу. Минимально. Это один слой гипсокартона. Все. Дальше ничего сложного там не будет. И так далее. То есть все нормально. Все проклеивается, все склеивается. Если маляр правильно все сделал, он умеет и знает, то никаких проблем не будет. То есть если кто переживает и, и что-то волнуется, просто ставьте двойной слой гипсокартона. Я всегда скажу, что двойной будет лучше. Все. Но вопрос финансов. А вот делать там закладные за него или не надо делать, я считаю, что если два слоя, то вообще даже переживать не о чем. Потому что вы смещаетесь и... Ну, в общем, это нормально. Что касаемо внутренних углов. Внутренние углы используем металлические уголки. Это жестяные уголки. Просто во внутренний угол вставляется жестяной уголок, он прикручивается и, соответственно, прокручивается... Весь как бы и угол полностью с двух сторон сжимается, и угол не является, он не болтается. Все. Все очень просто. Но убираются там все эти мостики холода и так далее. То есть у нас есть и система там потолки, либо у нас будет МДФ, либо вагонка, либо гипсокартон. Полы, я не знаю, могут люди все что угодно тоже делать. То есть, нет никакого стандарта вот такого. Есть вот что чаще и что больше. То есть, обычные помещения, комнаты, это будет ламинат, это вот стандартный вариант. А туалет и душ, там, баня, это будет кафе. Если кто-то захочет полностью кафель, так почему и нет? Делайте. То есть, вопрос такой себе. Скажем, нет такого вот решения, вот только так. Нет, такого нет. Поэтому гипсокартон крутится, есть у нас там усиленные на стенках элементы, еще чего-то, еще чего-то, там нужно больше количества шурупов добавлять, то есть есть разные узлы, разные техники, методики, вот. но все это работает и все нормально, то есть никаких проблем вообще нет, поэтому я что я ответил на этот вопрос, Хочу со всеми попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч!